Добрый день, меня зовут Елисеев Алексей. Я являюсь руководителем детского фонда развития детского, и детского футбола «Лидер». Oh, интересно. В совхозе Да, мы базируемся в совхозе Ленина, Сам я проживаю в совхозе Зеленино. Дети ходят в замок детства, детский садик, а старшая, дочка ходит в школу 548. И вот, в принципе, для своих детей, для знакомых детей, да, я всех организовали вот такую секцию по футболу для ребят. Ну это дошкольников? И дошкольники у нас занимаются в детских садах, замок детства, и также в клубничке мы занимаемся в нашем детском саду. А для школьников на базе 138 школе на футбольном поле тоже проводим тренировки. Вы участвуете в соревнованиях, эти маленькие ребятки? Да, вот буквально мы вернулись вчера. С достаточно большого крупного турнира Ленинского городского округа, где наша команда первый раз вот, она принимала э, участие, и сразу же мы достигли достаточно хороших успехов э, в такой плотной эмоциональной борьбе, заняли третье место из 13 команд по Ленинскому городскому округу. А возраст какой? Ребята, 6 лет. В принципе, все играли, шесть лет не старше. Слушайте, ну это так интересно, футбол оказывается популярен. Даже <смех> вот, вот такие. Да, дети, дети, самое главное, это для них самая лучшая игра. Подвижная, веселая, мяч можно попинать, удовольствие получить и эмоциональное удовольствие от забитых голов. От побед это очень важно для ребят. Сколько наших ребят голов? Ой, у нас было четыре игры. Мы э, забили суммарно, наверное, семь или восемь голов соперников. И силен, что команду мы обыграли. Вот единственное, в полуфинале уступили, к сожалению, очень, да, но в упорной борьбе, проигрывая в первом тайме 2-0, наша команда собралась, благодаря настрою тренера нашего, Мурзакова Андрея Алексеевича, и буквально на последних минутах мы вырвали победу со счетом 3-2. Слушайте, как интересно. Скажите, сейчас лето, будет перерыв обычно в школьных, дошкольных до программах? Если, если ребята останутся, я думаю, что мы сможем проводить на нашем футбольном поле 548-й школы, также для них тренировки, потому что э, у футболистов не бывает прям такого, даже если у нас нет игр в сезоне, мы все равно проводим тренировки, стараемся, чтобы держаться в тонусе, в форме, потому что наступит у нас новый сезон в сентябре-октябре, и мы должны быть в полной готовности. Какие планы у нас есть? Да. Ой, это очень глобальный план и вот У нас был первый шаг в этом турнире В дальнейшем мы будем заявляться и на московские турниры И очень плотно, плотно играть И развивать футбол с Ну, дорогие наши односельчане, зрители Давайте будем болеть Название у команд есть какие-то? Да, футбольный клуб «Лидер» Футбольный клуб «Лидер» Вот за наших малышей, кстати, вот эти кадры, которые вы видите Это как раз подтверждение радости, которые доставляет спорт и забитый гол.